Всем привет, друзья! С вами как всегда Мугивара. И сегодня я расскажу, как пройти испытание с самым красивым роботом в Brawl Старсе. Мы получим за 8 побед иконку игрока. В этом испытании будет также модификатор робот, который будет, будет гнаться за нами. Так что мы обязательно выберем тех браулеров, которые будут нам, собственно говоря, помогать выигрывать против роб... с роботом. Вот. И смотрите, первая карта в жух, жух захват кристаллов. Здесь я советую вам обязательно взять э, стул, так как у него есть вот этот прыжочек. Можно взять и отпрыгнуть в случае, если на вас робот пойдет, и он, может быть, отвлечется на других противников. А также можно использовать первый гаджет, э, который э, ну, ускоряет всех ваших союзников. И можно будет побыстрее добраться до кустов с начала респауна. Вот. И э, дальше можно здесь использовать бонни. Это универсальный бравлер, который, даже если вы будете э, тапать автоатакой и нажимать, вы сможете попасть. В целом это можно на фланг, на мид взять, куда угодно. Джанет на, на мид тоже можно взять. Вот, и э, Джин тоже можно на мид взять. Но, смотрите, по герсам, э, я бы э, вам посоветовал брать на всех бравлерах урон. Очень, э, на скорость э, передвижения в кустах и на зрение, чтобы видеть противника в течение двух секунд. Сейчас я вам покажу, как это работать будет. Выбираем нужное нам снаряжение, отправляемся в бой. Джин, мидер, если вы не любите мидера, возьмите какого-нибудь да, э, бокового, для бокового, короче, фланга. Это Бонни можно спокойно взять, э, Карл, либо стул. Смотрите, за Джин, главное попадать по противникам и э, чтобы они были видимы. Видите, Джанет справа была... Э, Попалась под мою атаку и была видимая в некоторых э, секундах здесь не попадая. И просто за Джина аккуратненько так сейвитесь, не подставляйтесь. Чекайте, кто где находится. Ваши тиммейты, э, мои тиммейт конечно, здесь плохие. Но в целом, э, надеюсь, у вас будут хорошие. Они будут вам помогать. Будете потихонечку играть. Э, отвоевывать позиции благодаря этому снаряжению. Вот. И за вот это прохождение двух... Двух карт Мы получим по 250 старпоинтов Все в итоге будет 500 или 600 Я не знаю Вот Следующая карта наград за поимку Укрытие Давно этой карты не было Здесь была вообще другая мета Я помню как здесь можно было играть И Мортисом, и Броком Вообще все чем, чем только не это А сейчас вообще все поменялось Здесь можно использовать опять же Карл Я сейчас будем, покажу как против медателей использовать его И опять же Бонни, Нани Пайпер, uh, как она называется, Бэйл, uh, ну можно метатели, но не советую, честно говоря. Также Сту можно взять, вот как uh, попались против нас. И еще гаус. Uh, реально вот очень много вариантов, вы подбираете только под свой. Но обязательно смотрите еще на uh, модификатор. Это робот, я взял Карла не просто потому, что он... Uh, uh, там против метателя Только еще он может вдруг отлететь Чтобы робот согрелся на них И смотрите самую главную фишечку э, Этого испытания э, Так как робот идет за вами Если вы его забираете Звездочку вам вообще в общие баллы не начисливается А к персонажу вашему начисливается То есть если вас э, Убьют То противники получают больше чем вы Поэтому это очень бредовая, конечно, ситуация, баганая, но в целом вы, главное, чтобы отвлекать, чтобы робот отвлекался на противников. Огненное кольцо, горячая зона, следующая карта. Здесь опять же советую вам взять, uh, можно взять на мид Пенни. Можете взять грифа, тоже хорошо будет. Поко, Карл, Ворон, Бонни, Стул. Генерал Гавса для бустиков, вот, а Бонни, смотрите, здесь можно выбрать на и на урон гирс, и на здоровье, для того, чтобы быстрее хилиться и стоять на круге вечно, но я выбираю Поко, потому что его бафнули, и можно и с ним очень хорошо занимать позицию, благодаря его килу гаджету можно заходить втроем и занимать вообще шикарные позиции, так что, ребята, просто, просто пушечка-гонка. За Пока можете взять хил, на хил, либо на урон, но я выбираю лично урон. Так как э, так больше, мне кажется, профита будет для нашей команды. И смотрите, можете выбрать сюда и Амбер вместе с, э, со связкой с Генерал генералом Гавсом. Какой урон дикий залетать будет? Просто пушечка. Также можно здесь взять Беа, либо Тут Гриф, который просто сейчас им будет благодаря... Э, не знаю, чему даже. Просто метовым стало очень сильно. Вот. Также можно выбрать здесь Кроу, э, который, конечно, пофикшены но в целом 3 секунды достаточно нормально все. Э -э, И смотрите, за это испытание, если мы выиграем два раза, нам будут давать по э -э, монетам вроде бы. По 250 монет или что-то типа такого. В общем, здесь вы поняли. Здесь... Мы просто занимаем э, центр и все. Они даже не успевают ничего сделать. Вот. Переходим к следующей. Это нокаут Пылающий Феникс. Последняя карта. Сложная, конечно же. И нам нужно здесь уже подобрать более-менее пик хороший, чтобы и против робота, и против э, э, команды. Но я выбираю здесь лично Скуика, потому что у него есть гаджет, который э, закрывает большую часть пространства некоторых проходов, благодаря которому противники не смогут пройти просто так и... Здесь еще самое главное, что можно подождать зону, и тогда своих здесь просто в 90% случаев будет решать очень много вопросов. Здесь слева просто закрываем проход, выходим на мид, помогаем, конечно, мои тиммейты ну, не тиммейты вообще-то, и все, вот так вот потихонечку забиваем, все. Можете взять на мидера обязательно Бони, либо Бо, также Грифа очень хорошо может здесь зайти. Может быть, метатели здесь... Ну, метателя я бы не советовал, честно говоря, кроме Спраута. И... Карла. Карла. И все в целом. Вот. И сейчас я вам покажу некоторую фишечку на Скуйке. Чтобы вам было вообще супер. Классно, когда зона у вас будет поджимать, ставьте один э -э гаджет. На центр и сейчас прожимаем. И вот типа, когда будет поджимать зона, в центр кидаете. И тогда противники вообще очень будут медленно выходить. Из-за этого они просто сразу же будут летать лобби, если ваши будут тиммейты живы. И за последнюю карту вы получаете два бигбокса. И иконку игрока, естественно. Всем спасибо за просмотр. Всем дачки. Всем пока.